Поддаемся почти что за даром, Я стихами и телом она, Но с девчонкой и шуйского бара Верим в лучшие мы времена. Денег нет, но осталась гитара, Счастья нет, но осталась душа. Ах, девчонка и шуйского бара, Удивительно, как хороша Ей панели, а мне тротуары В этом разницы нет никакой Их к девчонке из шуйского бара Я склоняюсь небритой щекой Между нами чему-то рыбаром Помолчи, или выпьем вина Не нужна мне сегодня гитара Ей сегодня любовь не нужна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 а девчонка из шуйского бара осеняет крылами меня.